Удивительное чувство к тебе, нет доверия. А в любовной этой маленькой игре, очень сильно, знаю точно, боюсь унижения. Как магнит ты притянул, приласкал, интеллектом своим в сети поймал. Я люблю таких. Только шепчет мне тревога, постой. Он другой, здесь где-то фальш. Он другой, он играет, как и ты. Но с тобой. Затаился только промы ждет твой. Напряжение. Напряжение зашкалит в глазах. Ищем смысл но и в обычных словах. Я, как кошка, затаилась и жду поражения. Твоего поражения. Потому что я боюсь унижения.